Вот после такого мощного музыкального разгона <смех>, продолжаем говорить про счастье здесь, в передней студии радиостанции Адам Екатерина Салье. Uh, я думаю, что мы с вами можем потихонечку тезисно подводить итоги, потому что для человека всегда запоминается информация проще, когда вот ему прям тезисно. Раз, два, три, четыре. Вот давайте так, что сегодня нужно сделать нашим слушателям, там, не знаю, пять, шесть, семь, восемь пунктов, десять, чтобы они... Uh, почувствовать себя счастливым, чтобы они начали двигаться в сторону вот э, того, чтобы быть более-более и -более счастливыми. Mm -hmm. mm -hmm. Можно... Mm -hmm. Mm -hmm. Так еще второй, раз, да, Пет, структурируем то, что сегодня мы обсудили. А, в, обе, в обе стороны, да, и в в прямом эфире и в эфире канала. Первое. Счастье – это уровень энергии. Уровень энергии проявляется через наш уровень дохода, через наш уровень здоровья, через ощущение от собственных отношений, от качества жизни и от наличия мечты, надежды и радости, которая приходит. Не всегда уровень энергии является радостью, но радость в том числе критерий. Для того, чтобы быть счастливым, очень важно наблюдать осознанно, регулярно, постоянно за собой. Что я чувствую в моменте, что вот эта ситуация, она меня вдохновляет, наполняет или наоборот разрушает а, и делает бессильным. Если я фиксирую все ситуации, которые меня делают сильнее, более энергичным, а соответственно вот это ощущение счастья, ведь счастье, как слово, просто является таким шаблоном, такой накрывашечкой, мы накрываем историю. Вот я сейчас счастлив. Почему? Потому что у меня много энергии. А сейчас я несчастлив. Почему? Потому что я хочу лечь вниз лицом и плакать. Я чувствую себя несчастным. Угу. У меня нет энергии. То есть мы наблюдаем, что эту энергию дает. Мы наблюдаем, что эту энергию забирает. Мы начинаем усиливать в своей жизни те точки, которые нас наполняют энергией. И здесь тоже очень тонкая тема, потому что, а меня вот счастливый делает торт. Вот я съем торт и счастлива. Это нет. мгновенно, вот оно просто и, и, все. и мгновение, да. И то ложное мгновение, потому что торт, еда, да, там определенные, не знаю, там изменяющие состояние элементы, они не делают нас счастливыми, они нас обманывают примерно так же, как чувство вины. И нужно смотреть на, знаете, как вот Вин-вин, да, любимая наша, выиграть, выиграть, mm -hmm. экологичность и конструктивность, о том, что делает меня счастливой в мгновение, и завтра это тоже сделает меня счастливым, потому что съеденный сегодня торт, или, например, там пойти и там с кем-то разругаться, и я счастлива, потому что у меня много энергии, как хорошо, что он ушел, я полна энергии, понеслось, то вот это не то, что завтра будете отделать счастливые. Поэтому мы ищем те э, события, те инструменты, которые в долгосрочной перспективе будут работать. Мы наблюдаем за дырами, через которые уходит наша энергия. И вот здесь делаем то, о чем сегодня Павел много раз говорил. Задавайте вопросы. Задавайте вопросы. Задавайте вопросы в эфир. Задавайте вопросы на Радио Адам. Задавайте вопросы в наших телеграм-каналах. Потому что, когда вы спрашиваете, как конкретно разбираться с той или иной ситуацией, у вас внутри Внутри формируется пространство для того, чтобы услышать этот ответ. Вы можете услышать его от меня, вы можете услышать его из случайно там, не знаю, звучащего фильма или даже рекламного ролика. Вот сегодня был классный мальчик, который говорил про что такое про, счастье. Про счастье да. Да. Теплый дом, двор и лес, который вокруг. И то есть вот... Мы ведем эфир, в моменте возникает один из рекламных роликов, где описывают счастье. Что он описывает? Источники восстановления энергии, то, что наполняет энергией твой дом, твой двор, твой сад, твой лес, который находится рядом. И именно осознанность, такая внимательная, терпеливая, тренированная осознанность позволяет видеть ответы на свой вопрос. Что может сделать нас счастливым, спрашивает Павел, и тут же слушает ролик, что вот что делает нас счастливым.